Иди сюда! Чего с тобой? Я обгорел, блядь. Ебаный рот. Иди в медицинский пункт. В медпункт, диди. Иди давай, давай, давай. Это пиздец, короче.